К себе наталью камлюнок yeah. пожалуйста наталья Ой, У вас фотосессия, все как они все мне будут должны ну понятно понятно спасибо вот пожалуйста поздравляю вас наталья спасибо спасибо хочу вам пожелать удачи хочу для вас хочу пару слов тоже еще сказать хочу вас попросить прямо смотреть направление продаж и работать в этом направлении потому что а, ну, у вас это, как говорится, талант. Спасибо. Вот. Это я заметил, это мое мнение, да? Прошлый менеджер тоже говорил, а Натаха, ты актриса. Ну, актриса, вы знаете, для продавцов тоже важно. Да, это очень важно. А да. скажите, что вы можете сказать про это обучение? Ну, ну, я что могу сказать? Я могу сказать у -у -у. вообще у -у -у. очень много, если у -у -у. честно. Да. Если начну, мне дня не хватит. У -у -у. Ну, во-первых, наверное, я хочу, Вячеслав, в первую очередь вас поблагодарить. Я хочу сказать, что этот тренинг, я уже не первый год работаю в Золушке, уже много лет, и могу сказать, что этот тренинг, он уже было здесь сказано, он нас так немножко взбудоражил, потому что есть какая-то там линейка, мы работаем из года в год в сети, мы уже знаем этот бизнес со всех сторон, мы знаем свою работу на 100%, но мы иногда забываем обращать внимание на на какие-то мелочи. И в основном, чаще всего, работа строится как раз на таких вот мелочах. А что такое мелочи? Это опять-таки же, вот о чем говорила Марина, это и польза клиента, побольше обращать внимание. И на какие-то вот, ну на разные мелочи, которые раньше нам казалось, что это не важно, вот на самом деле, пройдя этот тренинг, мы поняли, что это... Плюсы, которые могут нам еще лучше позволить продать, то есть еще больше и продать дороже, что для нас важно. Нам не важно продать много, для, для нас важно в первую очередь продать дороже. Во-вторых, что мне этот тренинг дал? то есть, Во-первых, изначально, когда я пришла в Золушку, я очень много копалась и читала информацию о продажах, потом, потом я про это все забыла. А вот сейчас на протяжении этих двух-трех недель, я вам могу сказать честно, но вот каждый вечер четырех недель, на протяжении вот каждый вечер мне было интересно не просто сидеть там в Фейсбуке и в Одноклассниках, а я реально <с рылась <с в этих сайтах. Я постоянно сидела на вашем сайте, реально. Я все время смотрела вот этот вот э, сайт ваш Мастер Продаж. Помимо этого, я начала смотреть... Другие сайты, все, что связано с друзьями, с общением. То есть этот тренинг меня настроил не только позитивно и хотелось узнать побольше информации о продажах, но и вообще в работе, с общением с людьми, с нашими клиентами. В конце концов, я вам даже говорила, с общением с детьми. Я даже с ними начала немножко по-другому говорить. И плюс еще я немножко сама начала перестраиваться. То есть я такая прям вся взбудоражилась, решила там поменять свою жизнь как-то кардинально. Даже жизнь поменялась? Даже так, Круто. да, даже так. Круто. Поэтому спасибо вам, замечательно все, и все было очень азитивно.